Привет друзья, хочу пригласить вас к себе на канал, а если мы с вами еще не друзья, то давайте знакомиться. Меня, да-да, именно меня зовут Жека, а если быть короче, то блогер Жека, и это канал Жека Родительский Дом. Друзья, я думаю вы все уважаете и почитаете своих родителей, поэтому вы просто обязаны, да-да, вам не послышалось, вы просто обязаны зайти ко мне на канал. Жека родительский дом поставить хотя бы один, хотя бы один вот такой вот жирный лайк. И желательно, друзья, желательно один интересный комментарий.